Кузнецкий лед. Два голкипера. Иван Иванов номер 88 и Матвей Филичев номер 21. Ну а что же здесь? Арбитр показывает, что взятие ворот не планируется. Еще раз мы смотрим за этим моментом. Голкипер здесь шайбу зафиксировал. И... Опять же, пока очень долго команда раскатывается. И вот бросков немножко не хватает. Неплохая передача направо. Можно здесь... Также продолжать, и под пустую рамку, какой потрясающий момент, это 1-0. Довольно спокойная шайба, еще раз мы наблюдаем за повтором. Пас под дальнюю штангу, ну и, соответственно, здесь уже какие-то разбирает. Кузнецкий лед, но на самом деле пока без каких-то сверхопасных моментов. Вот это перехват от шахтера, доходит команда до чужих ворот, бросок в касание, и... 1-1 счет становится вот так вот. А, не смог здесь парировать эту шайбу. У нас а, галкипер. Иван Иванов. И спокойно в ближний угол ему ее занесли. Трансляция матча Кубка Федерации среди команд 2010 -го года рождения. Еще один бросок, и еще одна шайба. Вау, просто что-то потрясающее мы с вами наблюдаем. Шахтер полетел отыгрываться и. Кирилл Лапин, я так понимаю, тоже на седьмой минуте после здесь атаки вторым темпом бросает в правый угол и 2-2. Муралев, Белоконь, Коновалов и Лапин. Соответственно, авторы первых шайб, вот это бросок, но пока немножко далековато от этого. Передача за ворота, еще одна попытка наброса и первая шайба Кузнецкого льда в равных составах. Вот так вот бросок в дальний угол, не спасает здесь Виктор Попонин и, соответственно... Такого вот а, небольшого наката с колена здесь забрасывает куз здесь. они а, же опускаться, но шахтер наконец-то на перехвате действует. И вперед учится у нас Артем Бевцик. Сносит его в этой ситуации. Что же будет здесь? 26 номер пытается под себя шайбу убрать. Это у нас Дмитрий Казадеев. Бросок! И шахтер в меньшинстве забрасывает 3-3, друзья. Вау! Это просто потрясающе, Шестьдесят третий у нас на трансляции. Мы всех рады приветствовать и рады, что вы а, не спите вместе с нами этим утром и смотрите за трансляцией. Бросок. Будет ли добивание? Кузнецкий лед. Имейте в виду для Кузнецкого льда или для Шахтера? Или в целом для команд? Какую? Ну и самое время здесь бросать. Будет ли добивание? Галкипер, кстати говоря, на месте. Контровыпад сейчас будет от Новокузнецка. А это нарушение правил под номером 4. Кузня не забрасывал, Последняя шайба была на 11-й минуте. Это Михаил Ефимов. Бросок. А на месте здесь Виктор Попонин. Наконец-то дошел Кузнецкий лед до чужих ворот и бросил в этой ситуации 77-й А в третьем практически без моментов. Что ты делаешь? Кричит тренер. Бросок и на месте. Вперед летит кузнецкий лед, можно входить в зону, почему бы и нет, момент. И попонин на... Кузня вновь в атаке, вновь классный сброс, Попонен на месте, добивание мимо. Кто продолжает атаковать усилиями игрока под номером 42, это Богдан Сайранов, бросок! 4 минуты до конца. Так еще и большинство для кузнецкого льда. Вот такой вот бросок и в каркас, я так понимаю. Потому что Шайба сейчас в их зоне. Много бросает Кузнецкий. Лед. Еще один момент. И это 5-3. Хейн Коткин. Это все были очень-очень классные, интересные шайбы от Шахтера. Но, но это все-таки мало. Для того, чтобы... 35 секунд до конца. Шахтер нужно бросать, нужно наседать. Моменты будут или нет? Моменты... Это шайба. Мог отыграться несколько раз сегодня, но все-таки выиграть в этом матче не сумел. Друзья, спасибо за внимание. Меня зовут Сергей Мельник. Оставайтесь с нами, потому что вот-вот мы с вами переключимся на трансляцию Металлург Кристалл.